Всем привет! Добро пожаловать в программу Теория Экспериментов. И сегодня будет эксперимент под названием кастрюля из бумаги. Так, что нам понадобится? Прошу сюда. Нам понадобится зажигалка, вот она, такая. липкая лента, две коробки из спичек и чайная... это как ее. Чайная. чайная свеча, чайная свеча. Да, так. так. еще что нам нужно – это стакан воды. Вот такой стаканчик. Так. так, что мы начнем? Сперва мы начнем с, с крока, именно с вот этой части. Так, нам нужна липкая лента и обмотать ее вокруг этого коробочка. Так. Вот. так, что мы делаем? Как я уже сказал, нужно обмотать липкую ленту вокруг коробка. Вот таким образом мы делаем. Вот таким. Накладываем. Вот так, чтобы было так. Так. И начинаем обматывать. Так. так. Как я уже сказал, чтобы вот так было. Вот я уже здесь... Так, теперь нам нужно обрезать ножницами. Что нам нужно? Специально вот такие ножницы, вот такие простенькие. отличные. Да. Mm -hmm. Делаем вот так. Mm -hmm. И... Самое большое время, просто... Mm -hmm. Да. Теперь делаем... А, да. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Вот этот разрез нужно по бокам, в каждом. Вот так загинаем. Эту сторону. Теперь вот эту. Надеюсь, вам видно. Итак, у нас получается... Так, в этой части мы не должны заклеивать клейкой лентой. Вот вот такой. Вот. Да. А, здесь можно, если у вас вылезла она разогнуть. Здесь обязательно нужно. Но чтоб осталось, вот эта коробочка. Полностью ее не заклеили. Вот и коробочка. Так, что теперь мы делаем? А -а -а -а. Ну вот ставим эти коробочки. Вот. Вот ну, такая должна быть у нас конструкция из-за коробочков и спичек. спичек. И теперь на них мы кладем другую часть коробка. Вот. Так, теперь нам клейкая лента не нужна больше. И зажигаем. Так, теперь мы проверяем. Ходит она и она должна быть вот здесь. Вот мы поставим, чтобы она была посередине двух коробочек. Теперь что нам нужно? В эту коробочку найдем воды. Обязательно сперва налить воду. Не обязательно до краев просто, можете налить. Так, теперь... А... Обязательно мы должны вытащить свечу до эксперимента, начала. И зажечь ее, а, не включая. Зажигаем свечу. Так, она Теперь аккуратно серединке. Вот, чтобы таким образом она была. Теперь ждем. Чтобы не будет. Что ж, теперь я вам объясню, почему коробки не нагреваются. Ну, не, они, конечно, нагреваются, но не коптятся пока что. И, не, конечно, не загораются. Ну, вы сами. Ну, во-первых, почему так получилось? Я расскажу, что... Вода в жидком состоянии нагревается не более чем до 100 градусов. Значит, пока в бумажной кастрюле вода э, не превысит, не достигнет э, температуры 100, 100 градусов, э, бумага не загорится, потому что бумага выиграется при 200 градусах. И пока вода в кастрюле не выкипит, э, бумага... Нет, спинки А пока что я. Пока мы смотрим на этот эксперимент, я расскажу э, другие материалы. Температура возгорения. Спичная головка. Спичечная головка 80 градусов. Э, свечной воск стерин. Да, вот так его называют. Э, 196 градусов. Бумага, 185 градусов. Ой, простите, от 185 до 240 градусов. Да, пластмасса, э, 200, от 200 до 300. Уголь, солома, от 40 до 200, до 300 градусов. Бензин, 250 градусов, от до... 460 градусов, потом керосин 300 градусов, и хлопок, хлопок, оказывается, загорается от и до 450 градусов. Да-да, как так? Непонятно. Ну что ж, мы видим тут уже пузырики по краю. Да. Этот эксперимент длится около 30 минут. Так что вы еще в ускоренном темпе смотрите на это. Итак, мы в этом эксперименте убедились, что э, кастрюля из бумаги это реально. И мы можем вскипятить воду с помощью свечи. Так, э, сейчас вы увидите на всем экране, как и где это встречается. Э, точно такой же эксперимент в каких-то других э, ракурсах и других элементах. Да. Э -э что ж.